А вы заметили, что люди часто боятся очень сильных чувств? Всю жизнь они ищут настоящую любовь, истинную и взаимную, похожую на те истории, которые повествуются в мировых романтических бестселлерах. Но встретив такую, делают все, чтобы убежать от нее без оглядки. Накал страстей завораживает, но больше пугает. Казалось бы, встретил человека, о котором мечтал всю жизнь, который делает тебя счастливым лишь одной своей улыбкой, совпадает с тобой, словно вы элемент одного единого целого, хватая его за руку и иди навстречу тому, что так давно желал. Но нет. Испугавшись того, что всего один человек способен иметь такую сильную власть над твоим сердцем и повелевать разумом. Ты делаешь все, чтобы отказаться от этой любви, посланной тебе с неба, просто так. Вместо того, чтобы просто любить, закрыв глаза на все и всех вокруг, ты начинаешь буквально ненавидеть его и себя за безволие перед своими чувствами, которые приносят тебе такие отношения. И ты бежишь. Бежишь из страха потерять, стать однажды ненужным, разлюбленным, покинутым, чтобы тебя не бросили, что для тебя равносильно гибели, ты бросаешь сам. А Редко кто отдает себе в этом отчет. Признаться в элементарной трусости трудно, да и стыдно. Гораздо легче обвинить другого человека в том, что он недостаточно сильно любит, или убедить самого себя в том, что все равно счастье вам не светит, и вообще не судьба. А ведь и правду говорят, что за любовь надо бороться, только вот за любовь мы боремся редко, все чаще мы боремся с ней.